Регулярная консультация и проверки у специалистов, тем более если в вашей паре более года не наступает беременность, просто необходимо. Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте, в этом видео вы узнаете, почему не нужно бояться мужского фактора бесплодия. Пожалуйста, досмотрите этот ролик до конца и расскажите о нем друзьям. И вы можете скачать анкету по самой самодиагностике дефицита тестостерона в ссылке под этим видео. Также по этой ссылке вы можете записаться на консультацию. Сегодня в половину случаев причин бесплодия в супружеской паре является мужской фактор. И этот фактор в настоящий момент до сих пор остается недооценённым, поэтому регулярная Консультации и проверки у специалистов, тем более если в вашей паре более года не наступает беременность, просто необходимо. В моей практике был пациент-мужчина, который третий раз женат, на протяжении двух лет у них не наступала беременность. С учетом того, что в первых двух браках у него есть трое детей: у одной жены двое и у другой жены один ребенок. После обследования у меня в клинике выяснилось, что у него тяжелая форма генетических нарушений, и он в принципе не может иметь детей. Вывод такой, что те две жены его обманули, и он воспитывал не своих родных детей. Вовремя надо обследоваться. Также в настоящий момент проще обследовать мужчину, чем женщину. Для этого необходимо прийти в клинику, по определенным требованиям сдать спермограмму и получить по результатам ее консультацию у врача-андролога. При определенных ситуациях нужно пройти ультразвуковое исследование мочеполовых органов, где мы можем исключить такое заболевание, как варикоцилли, которое в большинстве случаев приводит к мужскому бесплодию. В случае грубых нарушений показателей спермы потребуется гормональный скрининг, либо генетические методы исследования. Клиника «Хорошая практика» сотрудничает с лабораторией ДНКОМ. Это одна из ведущих лабораторий экспертного уровня, в которой проводятся такие анализы, которых даже нет в других лабораториях. И самое основное, генетическое отделение лаборатории ДМК показывает четкие нарушения и развернутые анализы, которые нужны для определения мужской инфертильности. Мужская инфертильность ⁇ это нарушение репродуктивной функции мужчин. Чаще всего на прием приходят мужчины с мужским фактором, даже не подозревая, что он у них есть. Потому что мужчину совершенно ничего не беспокоит, он чувствует себя прекрасно, у него есть полноценная эрекция, у него есть сохранено либидо. Но проблема в качестве выработки сперматозоидов как раз-таки спрятана внутри нас, и за это отвечают определенные гормональные показатели, которые влияют только на выработку сперматозоидов. Также одним из показателей нарушения мужской репродуктивной системы могут быть частые замершие беременности у супруги. Это так называемый мужской фактор невынашивания беременности. И в настоящий момент его мы очень успешно лечим. В клинике «Хорошая практика» существует дополнительный анализ эракулята, фрагментации ДНК сперматозоидов, которые показывают с точностью до 90%, что именно мужчина может быть виновником невынашивания беременности у женщины. В большинстве случаев фертильность у мужчины восстановить возможно только при определенных грубых генетических либо гормональных нарушениях восстановление фертильности невозможно, и тогда мы уже можем применить э, вспомогательно-репродуктивные технологии, то есть ЭКО. Лечение по восстановлению мужской фертильности занимает от 1 до 3 месяцев, так как цикл сперматогенеза, то есть это обновление сперматозоидов с момента его появления до выхода, занимает 3 месяца. И как раз весь этот период назначается терапия для восстановления показателей качества сперматозоидов. Лечение по восстановлению качества сперматозоидов совершенно безболезненно и несложно. В основном это таблетированные формы препаратов, так называемая прегравидарная подготовка, то есть это для улучшения качества, функции работы мужских половых желез. Иногда добавляются более специфические гормональные препараты, либо э, витамины-минеральные комплексы, либо направленные э, на восстановление той функции, которая страдает у мужчины в данный момент и которая приводит к угнетению сперматогенеза. В клинике «Хорошая практика» накоплен огромный опыт по лечению мужского бесплодия. Поэтому, если вы столкнулись с такой проблемой, не бойтесь, приходите, мы вам поможем. Чтобы скачать анкету по самодиагностике дефицита тестостерона или чтобы записаться на прием, нажмите на ссылку под этим видео.